Ну да. Я уже как бы предварительно договорился вот с этим границем. Mm -hmm. вот Если есть альтернатива какая-то, то которого как смотрится. Ну, ну да. По Сейчас покажем. А? Ну а что делать? Другого варианта нет. Постоять тоже самое. А это вместе цакова. Да, это курю Выкладывал? Я имею в виду наверху, вон прямо. Человек? Человек. Шести. <свят> вы за это платили, да, получается? За что? Норм... Как это с конструкцией. А а нормально, кстати, верхушка выложена. Нет. Нет? Что неправильно сделано? За... Здесь вы что, не видите ничего? Я даже в очках кто вижу? Не вижу. А что Гора гора это образовалась от капли. И вот эти вот моменты Туда тоже. Да, постоянно капает, она сглылась. И вот эти вот моменты тоже там поверх. Вот эти моменты, вот как раз проблема, и аналогичная проблема и там. Вот, да, да, банконе. да. Я про это говорил. Угу. Ну, у вас так сделано, как будто вашему дому уже там два века. Вот такой, знаете? Да, ну, да. Такой вот. вот. Ну его да, его, кстати, можно вот прям в таком виде оставить, но только убрать этот самый, убрать причину. Если, если так, ну а если освежать, а если... Ну, мы уже придумали, как убирать. Как же, как, как? Это, да. Ну сделаешь? как, э -э снимаем плитку, там же вот один ряд, вот этот камень. А там не поможет это? И кирпич убираем. Это не поможет. Разрушенный, новый кирпич кладем и плетку сверху. Снос с этим, с носиком. А это не поможет. У вас все равно капельный эффект этот будет сохраняться? Не будет там капли, капля туда же не будет. Вопрос это не в мы, этом, мы, Камал. это немножко по-другому. Вопрос Ты не малого, в этом. Вешать, и и не у вас здесь Тяжело проблема, не Камал. У вас здесь проблема в другом. Вам все надо все. отвести воду. У вас здесь задача такая же, как у подводников. Ну, так вот, вот как раз и заключается в этом. Снять плитку. Так. Там вот эта плитка, вот эта камень. Вот, угу. вот, вот желтый камень. Да. Вот, вот такая ширина там. Угу. Эту плитку снимаем. Разрушенные кирпичи удаляем. Новые обновляем. И туда мы между кирпичами и плиткой ставим капельник. Так. И все. Вода и как вода уходить уже, будет? Вода будет улетать уже через капельник. После камня вам надо водосток там стоит ну вот и мы про это водосток и говорю капельник небольшой не капельник 5. это капельник а водосток а водосток жолоб это это жолоб ну, она будет стекать уже вниз сюда какой там жолоб может быть если бы это все